Готовь сани летом, а ребенка к следующему учебному году уже весной. Если ваш ребенок в этом году часто болел, то уже сейчас весной необходимо начать готовиться к следующему сезону детского сада или школы. Почему это важно? Потому что лето это пора, когда мы уже будем закреплять результат. А сейчас весной ребенка нужно привести в порядок. И как это сделать, мы поговорим в этом видео. Сегодня я расскажу вам о принципах весенней подготовки часто болеющего ребенка к следующему учебному сезону. Сейчас весна и самая большая проблема это недостаток витаминов. Но при одном условии, если ваш ребенок действительно мало кушает фруктов, особенно если ребенок сладкоежка, как правило дети, которые очень любят сладкое, какие-нибудь конфетки, печенюшки, зефирки и так далее, к сожалению, мало едят фруктов, потому что у них есть замена. А если ребенок кушает фруктов мало, то он мало получает витаминов. И наша основная задача сейчас ребенку – восполнить недостаток витаминов после зимы. Для этого вводим в рацион ребенка обязательно фрукты, если, конечно, нет аллергии. И объем фруктов в доле питания в целом должен составлять примерно 25%. Если вы этого добьетесь, и ваш ребенок все-таки начнет кушать фрукты в хорошем, достаточном количестве, то вы обеспечите поступление нормального количества витаминов в организм ребенка. Если вы по какой-то причине не можете наладить сбалансированное питание вашего ребенка, и он все равно мало кушает фруктов, то тогда давайте ему поливитамины которые сейчас можно доступно приобрести в любой аптеке. Существуют поливитамины специальные для детей, которые можно купить в любой аптеке. У каждого из вас есть интернет, почитайте информацию, почитайте отзывы и приобретите поливитамины и обязательно начните профилактическое лечение. Весной нам все еще мало солнышка. Поэтому для того, чтобы у ребенка в организме было необходимое количество витамина D3, который выполняет очень важные функции в детском организме, особенно если ребенок часто болеет, необходимо такому ребенку ежедневно давать профилактические дозы витамина D. И если вы по каким-то причинам витамин D3 не давали зимой, Сейчас, несмотря на то, что солнышко уже начинает показываться среди облаков, все равно витамина D в организме ребенка образуется недостаточно, поэтому необходимо обеспечить ему поступление данного витамина извне. Весна становится теплее, создаются условия для того, чтобы больше времени проводить на открытом воздухе. И обязательно нужно это делать, потому что на улице у ребенка нормализуется работа дыхательной системы. Он больше двигается, он больше получает кислорода, увлажняются дыхательные пути, и это улучшает работу местного иммунитета и помогает нам бороться с очагами хронического воспаления в верхних дыхательных путях. Поэтому гуляйте больше, но старайтесь не переохлаждаться. Наша задача весной как можно меньше цеплять вирусной и бактериальной инфекции. А для этого необходимо не допускать перегрев ребенка и его переохлаждение. Поэтому весна время обманчивое. Одеваться нужно стараться по погоде, потому что если вы ребенка, на улице уже стало теплее, а продолжаете одевать, Валенки там в очень теплые комбинезоны ребенок перегревается вследствие чего работа местного иммунитета ухудшается и та инфекция которая мимо пробегала пролетала она вызывает воспалительный процесс если же вы наоборот ребенка начали резко раздевать и возникают эпизоды переохлаждение. В таком случае организм стрессует, вырабатывает гормоны стресса. Это приводит к тому, что уменьшается образование слизи в верхних дыхательных путях, уменьшается защита местного иммунитета и опять же, если мимо пробегал какой-то вирус или микроб, он начинает вызывать простудные заболевания. Поэтому весной очень важно, да и в любое время года, одеваться по погоде. Напоминаю вам о том, что чем больше ребенок двигается, тем лучше работает лимфатическая система. Поэтому, если ваш ребенок зимой засиделся в компьютерах, в планшетах, в играх, пожалуйста, организуйте ему спорт, отдайте его на какую-нибудь секцию, либо сами займитесь какими-то спортивными играми, чаще выходите с ребенком на улицу, катайтесь на велосипедах, на самокатах и так далее. Чем больше спорта в жизни ребенка, тем лучше работает его иммунитет. Самое главное, что нужно сделать весной, это долечить очаги воспалительных процессов в верхнедыхательных путях. Это аденоиды и это гланды. Если у ребенка после зимы сохраняется заложенность носа, постоянная или периодическая, если ребенок часто или постоянно кашляет, если имеется неприятный запах изо рта, если ребенок храпит, сопит, хрюкает, кхекает, и так далее это говорит о том что сохраняются очаги воспалительных процессов верхних дыхательных путях и ими нужно обязательно заниматься для того чтобы их быстро ликвидировать нормализовать для того чтобы летом уже непосредственно не заниматься лечением а заниматься профилактикой закреплять результат для того чтобы в следующем сезоне ребенок не болел ну а что для этого нужно сделать вы прекрасно знаете обратиться к хорошему специалисту грамотно поставить диагноз получить комплексное лечение после установки правильного диагноза для того, чтобы уже наконец перестать болеть. Приходите ко мне на прием, я помогу вам справиться с очагами хронического воспаления у ваших детей. Если вы живете не в Москве, вы можете воспользоваться онлайн-консультацией. Я постараюсь на основании проведенных исследований, осмотров лор-врачей, результатов анализов, дать вам рекомендации, как можно быстрее справиться с очагами воспаления, если они действительно присутствуют в верхних дыхательных путях вашего ребенка. Записаться на консультацию очень легко. Сайт храбров.рф. Нажимаете соответствующую кнопку и записывайтесь. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, мира, добра. Увидимся. Пока.